Виртуальная карта – это изобретение банкиров, которое позволяет уменьшить риски при расчетах картой. Ранее виртуальные карты выпускали в пластике, то есть выдавали обычную карту с реквизитами, которые клиент мог рассчитываться в торговой сети, но не снимать наличные в кассах и в банкоматах. Сейчас, с целью уменьшения расходов, ускорения процедуры, виртуальные карты оформляются в основном в интернет-банкинге за несколько минут. Причем большинство таких продуктов бесплатные. То есть, по сути, современные виртуальные карты – это платежные реквизиты, созданные в интернет-банкинге, с помощью которых можно проводить расчеты онлайн. Благодаря тому, что все это дистанционно, то риски уменьшаются. Например, нет риска, что у вас платежную карту просто украдут, когда вытащит кошелек где-то в дороге. Или подсмотрят реквизиты карты при расчете в торговой сети на кассе. Поэтому такие расчеты с помощью виртуальной карты, карта более безопасна. Также вы можете максимально повысить безопасность по виртуальной карте, если будете на нее вносить только столько денег, сколько нужно для осуществления конкретной покупки. Также можно управлять лимитами операций по виртуальной карте, уменьшив их до нужного размера. Первое правило безопасности – совершайте покупки только в хорошо вам известных и проверенных интернет-магазинах. Внимательно рассмотрите страничку магазина в интернете. Если вы обнаружили на страничке, например, логотип Verified by Visa, это будет говорить о безупречной репутации сервиса по работе с виртуальными картами Visa Virtual. Чтобы информация о карте не была перехвачена мошенниками, сайт ее запрашивающий должен использовать SSL-сертификат. Убедиться, что интернет-страничка защищена этим сертификатом можно двумя способами. Во-первых, адрес страницы, на которой вы вводите данные, должен начинаться не с HTTP, а с HTTPS. Кроме этого, браузер должен отображать иконку в виде замка. Необходимо кликнуть на замок, чтобы получить сведения о SSL-сертификате. Это важно, поскольку на мошеннических сайтах часто существует встроенный блок с целью имитации иконки замка. Эксперты советуют скрупулезно проверять адрес сайта, на котором вы производите платежи. Мошенники могут использовать похожие адреса, с помощью которых и будут получать доступ к персональным данным держателей карточек. Наконец, самым безопасным стандартом сегодня считается 3D Secure – проверьте сайт на наличие такого логотипа. 3D Secure – это алгоритм проведения платежа Verified by Visa и MasterCard Secure Code. Владелец виртуальной карты Visa или MasterCard, совершая покупку по 3D Secure, получает новое преимущество. Во-первых, в системе создается регистрационная запись, специально фиксирующая платежи в интернет. Во-вторых, владельцу карты не нужно менять свою карту, чтобы оплачивать товары или услуги